Чемоданы собраны, посадка закончилась, а это значит, что впереди у представителей телеканала Универ ТВ и радио ЮФМ только самые насыщенные дни работы с известным германским радиокоракс. Знакомство канала с делегацией из Германии произошло еще год назад, где во время посещения экскурсии гости были удивлены такой активной работой студенческого канала из зарождающегося еще тогда радио ЮФМ. После тесного общения в этом году из Германии пришло письмо, где в рамках культурно-образовательного обмена опытом они пригласили сотрудника нашего канала и представителя радио ЮФМ. Знакомство с достопримечательностями Берлина, Магдебурга, кухни и традициями Германии. Об этой поездке руководитель службы новостей может рассказывать долго, но основной целью посещения Германии являлся обмен опытом и получение новых знаний в области радио и телевидения. Мы проходили, вернее, участвовали в перформансе, который показался мне как больше не перформанс, а целый квест. Квест, где надо было при помощи радиоволны найти человека. Нам дали специальные приемнички, выбрали чистоту оттуда шли какие-то непонятные звуки где мы должны были сориентироваться, откуда же шел этот звук или для какого места характерны такие звуки. А настолько все это увлекательно было, что мы поняли, что радио может являться не только СМИ, но и каким-то развлекательным инструментом. Формат «Радиокорекс» очень удивил наших представителей, ведь оно является свободным пространством, где любой желающий может зайти в студию и поговорить о проблеме, которая его волнует. На радиопередачи могут идти на двух, трех, а порой на пяти разных языках. Опыт здесь э, получаешь огромный, потому что ты работаешь на свободной радиостанции в Германии, «Радиокорекс». Впечатления от поездки, они... Э, Одно слово – сюрприз, удивление, потому что все время удивляешься каким-то вещам, с которым ты не сталкивался в жизни. Универ ТВ и ЮФМ побывали на мастер-классах по журналистике, посетили различные радиостанции, редакты студенческих и городских газет и журналов в городе Халли. А организаторы, в свою очередь, постарались сделать программу для представителей из России насыщенной и интересной. Вообще, мне очень нравится работать вместе с людьми из других стран, и поэтому... Я возьму такая энергия из этого работы, что это для всех хватит. Самым необычным для в Казанского университета было вещание в прямом эфире из самой высокой башни в городе Хале. Рыночной церковь построенной еще в 16 веке. Эфир шел на трех языках: татарском, русском и немецком, где они говорили о Татарстане, традициях, культуре и музыке нашей республики. В планах Радио и ЮФМ хотят начать тесное сотрудничество. Они обсудили создание общего контента. Планируется, что наше радио будет готовить программы на русском и немецком языках. Тем же самым будет заниматься и Радио Таким образом, наши передачи будут транслироваться в Германии, а их программах на нашей волне. Анна Глазунова, Универ Ньюс.